Всем привет, и у нас обратно бран хищной машины. А, второе задание. Зима близко, и можно выиграть вот такую супер-супер машину. Ну, а пока нужно выполнить второе задание и собрать очень много снеговичков, башмачков, вот этих игруш, игрушек и хлопушечек. Ну, а пока уничтожаем вот таких вот снеговичков и получаем баллы... Не понял, двух снеговиков убили... Засчитали одного, э, сейчас э, обратно двух убили, обратно одного засчитали. Я вообще не пойму, что происходит. Есть-ка у меня одна на себя. давайте проверим. Вот сейчас мы убили башмака просто ракета и еще раз. О, нет, не засчитали. Все, оконч... я сейчас объясню вам, что происходит. Вот видите, ракетой уничтожили его и все отличненько. Сейчас бомбочка, чик, и не засчитали. В общем, у меня сейчас стоят уменьшательные бомбочки. Я так понял, что все дело в них. Если уничтожать этих чудиков, чудиков рождественских, праздничных, которые нас кусают уменьшательными бомбочками, то их просто-напросто не засчитывают. То есть, нам нужно их кусать и уничтожать ракетами. Бомбочки использовать в крайнем случае. Я вам объясню, где можно, наверное, дальше сейчас будем ехать. Скажу, где можно смело использовать бомбочки, а где лучше их не использовать. Ну, лучше не использовать, уничтожая э, снеговика, башмака, э, вот этот э, игрушечку и хлопушечку. Вот игрушку нужно раскусывать. А есть еще один чудик, кто только что заметил, он у нас был. Его можно уничтожать бомбочкой. Но проблема в том, что бомбочка выпадает у нас сзади. А чудики, как правило, нападают у нас спереди. Но их-то можно перепрыгивать. Да, да, ребят, можно вот так вот перекатываться через них. А, ну, а пока нам нужно собрать большое, ну просто большое количество этих всяких разных а, чудесных монстров, чудиков, я даже не знаю, сколько придется мне кататься. А, все время я вам, наверное, показывать не буду. А пока едем и уничтожаем. Ну, я вам честно скажу. Разработчики огромное, спасибо за эту такую новинку, особенно классно порадовало, тем более появилось это обновление в канун Нового Года. Кстати, всех с Новым годом в 2019. Ура! Кто, кстати, хорошо встретил и имеет хорошие надежды на следующий год, ну, уже нынешний. Ставим пальчик вверх и обязательно делимся этим видео со своими друзьями, пусть они тоже поставят нам пальцы. Вот он, монстр-чудик! монстр чудик убегаем от него вот он сзади бросаем бомбу и все отлично он стал маленький ну маленький Его просто разорвал от бомбы и он даже не успел уменьшиться но нам-то все равно но главное что он нас больше не спасает а э, хотел я вам сказать такое что разработчики жадные вы очень вам просто хочется чтобы мы больше провели времени в вашей игрушке почему так мало всяких чудик попадается и такое большое количество вы их навыставляли, что нужно, вот он, сразу масса, Массово их нужно уничтожать, чтобы цифры у нас росли. А, я вам обещаю, ребят, что в следующем выпуске я возьму другие уже бомбы, а, все это будет намного-много-много-много много, много быстрее. Кстати, ребят, вот, у меня есть к вам предложение. А, кто сомневается, даже, даже не так сделаем. Бывало такое, что у меня эта игрушка подглючила. Ну, всякое бывает. Это все-таки игра, компьютеры. Компьютеры, телефоны. Ну, я сейчас играю с телефона, на компьютере уже практически не играю. Вот. У кого тоже уменьшительные бомбы, уменьшают, и при убийстве вам не засчитывают в количество. Вот ради интереса. Вы проверьте, и напишите результат в комментариях. Там Мол, типа, у меня тоже... А у кого нет, напиши, да не, это все бред, у тебя просто глючит телефон. Вот мне просто тупо интересно, <реклама> реально ли, ну, как бы, э, это у меня телефон или у всех такая штучка с бомбочками уменьшительными. Ребят, буду ждать ваши отзывы, э, я надеюсь, вы не останетесь в стороне <реклама> и проявите свою активность. А мы пока продолжаем ехать такие интересные камельки. Карамельки, конфетки внизу циркулярные, пиляют нас. С виду красивая, такая красивая, а как пиляет нас, как пиляет. Так, в принципе, полстраны может про своего мужа, про свою жену сказать. Красивая, красивая, а пилит. Ну а вторая половина так не скажет, потому что и красивая, и не пилит. Вот вам, ребята, и реально так я надеюсь, что я отношусь к второй половине. Ну, по крайней мере, я себя отношу к такой второй половине. И стараемся уезжать от этих чудиков-оленев. Черепах. Да, не, не черепах. Это я уже загнул черепах. А, черепах. Вот он, череп. Как же его назвать, ребят? как ты его зовут. Я даже не знаю. Язык не поворачивается. Его никак не назвать. А пока ням-ня-моем. тоже такие красивые нас уничтожают. Тут вот, сундучок уменьшили сейчас. Бу-бу, башмачок, давай, башмачок, оп, а, башмачок, в общем, не знаю, честно, не знаю, нужно пробовать еще раз проверять, еще, еще, еще, много, много, много раз проверять, а, я думаю, ребят, вы мою теорию перепроверите, а я пока сейчас буду набирать как можно больше, больше, больше всяких этих кристалликов, всяких плюшек, фишечек, и в следующем выпуске, я думаю, мы уже перейдем к третьему заданию. Что там, я еще не знаю. Кто знает, пожалуйста, держите интригу до последнего. В общем, смотрим следующие выпуски. Ставим пальчики вверх, делимся нашим видео. Обязательно проверьте мою теорию. И подписывайтесь на канал. Пока-пока.